Ответственность – это правильные обещания. Давать выполнимые обещания раз. Обещать то, что ты реально можешь сделать, а не то, что тебе кажется будет очень классным. Мозг такая заразная штуковина, он постоянно хочет пообещать большего. Нас заносит, нас заносит, и мы не успеваем вовремя себя остановить. Брать выполнимые обещания. Министр говорит, слушайте, а можете это сделать не за 12 месяцев, а за три месяца? фигня вопрос конечно сможем за три месяца ну, что? что нам стоит это сделать да? выполнять взятые обещания почему почему для нас это новость что если ты подписал контракт нужно эти контракты выполнять если ты кому-то пообещал что я завтра в 12 часов с тобой выйду на связь и мы определим шаги по развитию нашего продукта нужно выйти в 12 часов на связь почему это новость почему SEO крупных компаний обещая с тобой поддерживать ритм в такое-то конкретное время даже потом не пишут куда они пропали но нельзя сделать миллиардную компанию, если ты не выполняешь банальные свои обещания. Ну и, конечно, обеспечивать качество. Для нас почему-то это проблема. Нам э, очень здорово выполнить что-то невероятное масштабное, но обеспечить при этом качество – это такая рутинная неприятная вещь. Зачем? Например, кстати, качество может быть и в выполнении правильных сроков. Я раньше не был ответственным. Я любил опаздывать на встречи. А опаздывать на 40 минут я считал примером хорошего стиля. Как Онегин. Опоздал на 40 минут, почему я не имею права опоздать на 40 минут? Позже до меня дошло, я где-то в книжке прочитал, опоздание это признак пассивной агрессии. Я понял, что мои коллеги тоже эту книжку читали. И они понимают, что если я к ним опаздываю, я таким образом демонстрирую, что ну, я скрыто их ненавижу. А потом я понял еще такую вещь, что я как бизнесмен, как предприниматель, как руководитель, я продаю качество. Если у меня нет качества, никто меня не купит. Если я опаздываю на минуту, я демонстрирую всем, что качество за мной не стоит. Как я буду кормить свою семью дальше, если я не могу продемонстрировать это качество? И тут в голове у меня что-то переменилось. Я перестал опаздывать. И если ваши сотрудники опаздывают, это сразу вопрос. То есть у них скрытая агрессия есть. Например, они не недополучают зарплату по их представлению, они не видят смысла своего существования в этом отделе, не понимают, что их дальше живет впереди. То есть это скрытая агрессия, которую нужно раскрывать. Итак, ответственность — это правильное обещание. Первый кит. Давать выполнимые обещания, брать выполнимые обещания, выполнять взятые обещания, обеспечивать качество при выполнении обещаний. Ну, согласны, не согласны? Давайте пробовать, да?